Белый. Вот, их надо двоих положить возле стен, ну такой, ну да, вы будить их, и как, как будет бы с этого начать сам праздник. Сейчас снимают. Скрытая камера. Скрытая камера. А ты у всех спроси, у организатора и у тех, кто работает, их мнение, это будет правильно. Ой, Хорошо только хозяин кнутом бьет иногда это... и кушать не дает это Суп... крепостные Супостат, <свят> мы же крепостные, крепость строим <свят> изверги хозяин у вас сейчас кнутом придет будет разгонять. <свят> там вон перекручил но... ну, Внутри-то не заливай. Заливай, заливай, пусть они хуёво стоят. Работа под контролем. Полным ходом продолжается подготовка стадиона к празднику. Масленица. Широкая масленица 2016 года. Крепость уже готова в процессе заливки. Также заливаем горку. Продолжаем расчищать площадку. На масленице осталось совсем близко. Работа, как обычно, занимает и времени, и сил. Но это в радость. Потому что когда занимаешься тем делом, которое по душе. Все. Получается легко и быстро. Обратите внимание, богатырь обзавелся кольчугой. Рыцарь. Ры, рыцарь броней. Коль, кольчуга зимний вариант. Если встанет, будет не смешно. А если не встанет? Нет, тогда будет смешно. Тогда просто мокрым буду. Как так случилось-то? Поливали крепость. Крепость полили хорошо. Будем надеяться, она достоит именно до взятия ее на масленниц. Крепость это вот... сие красивое сооружение. Прибуклы? Маслострой. <с> <с> Гос маслострой, да? <с> <с> Мечты сбылись. Ничего не нацарапал, но на самом деле у нас нынешняя масленичная площадка, она похожа на руины какой-то древней цивилизации. Тут остатки крепостей, там остатки каких-то лестниц там, и так далее, валы какие-то. Ну, в общем, как мы, собственно, и древние традиции вос восстанавливаем, скажем так, продолжаем, так и вот, ну, и образ должен быть соответствующий. Да, почему вот эти валы сейчас, да, вот, почему крепость такая большая? Потому что снег просто некуда девать. Ну, зима такая щедрая у нас выдалась на это дело. Поэтому даже вот тракторист, который сейчас работает уже, который третий час, да, он уже, несмотря на то, что его напоили чаем и накормили булочками, все равно недоволен, потому что работы приходится много. Но я думаю, он потом посмотрит на плоды своих трудов и улыбнется, ему все-таки понравится это мероприятие. Да, улыбка и главная награда, это улыбка не только тракториста, но и улыбка тех жителей, которые придут на праздник в воскресенье 13 числа в 12.00 на стадионе «Северный». Язык покажу. Здесь. Да. Помним, бывает высота крепости 3 метра 30 сантиметров вот мой рост 185 сантиметров и вот вопрос как эту крепость штурмовать приходите на масленицу увидеть как взять эту крепость и это еще при всем при том, что сверху его сталкивают. А, И это сверху его еще не скидывают. Там просто сколько.